Всем привет! Настоящие супергерои никогда не снимают свою маску. Оператору этого ролика удалось заснять настоящее привидение в старом доме. как свести с ума искусственный интеллект теслы тот момент когда попросил своего друга о помощи О, мой бог, зовья! О, мой бог! О, мой бог! О, мой бог! О, Когда ты впервые в тридцать лет решил заняться серфингом. Тот момент, когда решил сэкономить на специалисте и сделал все сам. Сегодня судьба явно не на стороне этой курицы. Когда все улики указывают на тебя, но ты до последнего пытаешься доказать, что не виновен. Drink it. Yeah. Oh no! <laughs> <laughs> Похоже, что Пиксар уже совсем не тот, что был раньше. Когда ты сам себе создаешь проблемы. Похоже, что этот приятель был чемпионом по драке на подушках в детстве. Кажется, этот код знает о гравитации немного больше, чем мы. Ну давай. Кто-нибудь знает, где можно купить такой фонарик? А это я и моя нервная система. Похоже, что этот пес решил слиться с толпой. Like the one with the Halloween decorations! <laughs> oh, <laughs> <laughs> no, no, no, no, <laughs> no! Oh, no, no, no, no! Вот он настоящий китайский дракон в действии. Похоже, что даже среди котов есть паркурщики. Когда у тебя на работе слишком дружный коллектив. Когда на работу пришли практиканты и говорят, что справятся совсем самостоятельно.